Что нужно вам? Жить в достатке и быть здоровым. Что делаете вы? Вы встаете с утра и идете на работу каждый день. Неужели вкалывать за копейки за пенсии ваша жизненная цель? Я не говорю о той прекрасной пенсии, которая вас ожидает. Перестаньте быть как все. Начните зарабатывать. Ого, как здорово! Но как это сделать? Прийти к нам, изменится мир к лучшему. Почему нужно действовать именно сейчас? И для чего? Это поможет вам и вашим близким. Нужно идти сейчас и только сейчас. Задам вопрос. Когда самое лучшее время посадить дерево? Ответ. 10 лет назад. Задумайтесь. Да, всегда необходимо что-то вкладывать и чем-то жертвовать, чтобы получить нечто гораздо большее. А одному в интернете без знаний, без навыков делать нечего. Вы ведь не профессионал, не эксперт. И чтобы им стать необходимо время, а у вас его нет. Выход из этой ситуации есть. Что я предлагаю прямо сейчас? Вместе объединиться, чтобы вместе богатеть, идти к успеху, получить награду, о которой вы мечтаете. Это просто. Становимся друг за другом. Почему это важно сделать сейчас, в настоящий момент? Вы одиночки и в этом ваша проблема. Скачки из одного проекта в другой, а результата нет. Что при этом происходит? Вы теряете веру в себя, в свои возможности. И вместо того, чтобы объединиться, пытаетесь затянуть друг друга в проект. Для того, чтобы к вам шли люди, нужен раскрученный бренд. Лично ваш. Но на это надо время. А деньги нужны сейчас? Вы просто не понимаете, что делать ни в компании, ни в маркетинге, ни в проекте. А проблема вас. Вы не умеете приглашать. Вы не знаете, как это делать. Прямо сейчас. Вместе объединяемся, приглашаем всех, кто не зарабатывает в интернете, у кого не получается приглашать, кто хочет зарабатывать, готов учиться. И таких людей много, достаточно много. Помогая другим, мы помогаем себе. Сейчас у вас есть выбор, ничего не сделать, не достигнешь результата. Продолжаешь делать все на обувь – результат отсутствует. Или пойти вместе с другими, такими же как людьми, как вы, со мной, человеком, который доведет вас до результата по проверенной пошаговой программе. И результат будет. Внимание! Если вы не хотите участвовать, то не отнимайте мое время и время целеустремленных людей. Но если хотите быть среди них, то не нужно откладывать. А так как пояс – следующий до гарантированного результата – уже отправляется с пути. Следуйте, действуйте прямо сейчас. Оставляйте свои данные в форме, которая указана под роликом. Мы ждем вас. Готовы с нами? Действуйте прямо сейчас. С вами была Галина Латко.